Здорово! Вы находитесь на канале Моборг, с вами я, Трэш, и это Андроид Шейк. И как обычно, начнем с заказов на топы. Многие из вас просили о топе таймкиллеров, но хороших слишком много, поэтому я решил поделить их на раннеры, джамперы, аркады и так далее. И в этом выпуске мы начнем, пожалуй, с самого редкого и простого представителя жанра — джамперов. Happy хоп – это самый веселый и затягивающий джампер, что я когда-либо видел. Графика и принцип игры просты, как и в Doodle Jump. В зависимости от стороны тапа, милая зверушка прыгает в заданном направлении. Разница лишь в том, что у тебя есть время подумать. А это самое время можно пополнить, подбирая жизни. На пути к рекорда множество преград в виде обваливающихся, исчезающих или невидимых баллов. Игра подкупает абсурдными персонажами, открывающимися каждую минуту, яркими цветами и в с убийственным геймплеем. Universe Jump один из лучших джамперов на сегодняшний день и причин этому достаточно много. Прежде всего, помимо обычных прыжков, тебе предстоит отстреливаться от врагов. С каждым уровнем их количество и сложность будут расти. А в конце уровня тебя будут ждать сложные боссы. Да, игра не представляет из себя бесконечный уровень. В Universe Jump десятки уровней компании со своим антуражом, противниками и боссами. Побеждая врагов и боссов, ты сможешь разблокировать новых интересных персонажей и смертельное оружие, что существенно облегчит прохождение. Помимо режима компании, в игре есть бесконечный режим на пройденных локациях, где вы сможете посоревноваться с друзьями за лучший результат. Ninja Ап находится в топе маркета. Неудивительно, что у игры такая популярность. Геймлофт умудрились привнести особенность в жанр джамперов, добавив батуты, которые вы рисуете сами по мере полета ниндзи. От того, насколько батут будет широким или узким, зависит и сила прыжка. Конечно, можно с легкостью пробить путь несколькими узкими батутами, но предвидеть падение персонажа до миллиметра невозможно, а постепенно нарастающие виды препятствий и врагов усложняют эту задачу в десятки раз. Dash Masters — это уже такая полноценная аркада с 3D-графикой, сюжетом и множеством противников. С помощью скафандра, оборудованного реактивными двигателями, тебе потребуется подниматься по разным цитаделям все выше и выше, чтобы уничтожить пришельцев и спасти человечество. Помимо расчета правильной траектории прыжков, от тебя потребуется устранять инопланетных роботов и мини-боссов. Для этих целей в скафандре героя встроены разрушительные ракеты и боевые дроны. Jump Buddies — это самый забавный и яркий джампер на android платформе Тебе будет необходимо помочь забавным персонажам выбраться из бесконечной пещеры. Как интересно это сделать, если она бесконечная. Касайся экрана, чтобы направлять прыжки и старайся не задеть стены и вращающиеся препятствия. Так как это приведет к неминуемой гибели персонажа. Кроме препятствий на пути встречаются пауки, летучие мыши и прочие недруги, которых вам будет необходимо обходить. В игре 13 забавных персонажей, великолепная графика и затягивающий геймплей. А теперь отправимся в прошлое и посмотрим, что же мы там пропустили или быть может позабыли. Довольно многие обошли замечательную и пугающую головоломку с захватывающим сюжетом и неплохой графикой под названием Haunted Escape. Пока не вышел новый топ страшных игр, можете побаловаться Haunted Escape. Вы попадете в дом с привидениями, усеянный загадками и тайнами, которые оставил хозяин жилища. Помимо решения головломок и поиска предметов, на пути будет множество необыкновенных мини-игр. Haunted Escape может похвастать великолепной по сей день графикой, атмосферным музыкальным сопровождением, интересным сюжетом с неожиданными поворотами и альтернативными концовками. А теперь перейдем к игре недели. На этой неделе нас порадовала только знаменитая компания Chillingo, подарившая нам не один десяток игр. На сей раз, как нельзя кстати, компания выпустила гонки под названием Vertigo Racing. Vertigo Racing — это как раз то, чего я ждал. Аркадные, яркие и веселые гонки, в которых нам необходимо преодолевать извилистые трассы на ретро-дырчиках 50-х годов. Как видите, вокруг трассы пропасть, и вам, учитывая реалистичную физику автомобиля, следует грамотно вписываться в повороты, дабы не слететь с трассы и не разбить автомобиль. Vertigo Racing может похвастать великолепной графикой, физикой и геймплеем. Жаль только, что нельзя гонять с соперниками. Ну а теперь давайте узнаем, чего же нам стоит ожидать в ближайшем будущем. Компания Turbo огласила дату выхода своего детища, над которым они работали еще с 2013 года, под названием Суперсенсо. По жанру Суперсенса представляет из себе стратегию с пошаговыми боями одновременно. Особенность игры в том, что помимо стандартной прокачки и боевой системы героев, меча и магии, ты сможешь строить и развиваться прямо во время боя. Кроме компании, в стратегии будут PvP-сражения с реальными людьми и множество нововведений, о которых мы скоро узнаем сами. В игре будет захватывающая анимация и приятная кубическая стилизация. Суперсенсо должна появиться уже в этом месяце, и мы скрестим пальцы, дабы этот инди-долгострой наконец вышел. Ну и как обычно, поднимем себе настроение занятным трэшем. Пока я искал вертикальные джамперы, наткнулся на необыкновенный и довольно качественный трэш, который чуть не оказался в нашем топе. Отделяет его от победы малюсенький кусочек пальчика. Bloody Finger Jump несерьезно до последней капли крови. И это круто. Не правда ли безумная идея сделать главным протагонистом джампера отрубленный палец? Вы будете подпрыгивать на батуте все выше и выше, пока не достигнете края облаков и даже самого космоса. Испытание заключается в сложности возврата в исходное положение после трюков. Не задев по пути вниз острые шипы. Собирая звезды и прокладывая новые рекорды, вы сможете наряжать свой палец в разные наряды и открывать новые уровни. Игра весела и сделана со вкусом, просто пальчики оближешь. Напоминаю, что в каждом видео скрыта такая печенюшка с предсказанием. Тот, кто первый ее найдет и укажет время, получит от меня сигну на стенку ВК. А на сегодня это все.